Всем привет! Вы на канале Изи Сегодня ко мне попал вот такой вот аппарат. Его владелец покатался под дождиком. В принципе ничего не должно было случиться, но он перестал ездить. Надо разобраться в чем проблема. По его истории в общем понятно, что он не заряжается. Он... Самостоятельно разобрал батарею, потому что посчитал, что в ней проблема. Ну и там вот такая красота. В общем, батарея стала грузинская с фамилией Джарджавели. Давайте попробуем разобраться, что здесь случилось и как это можно вылечить. Первое, что нужно сделать, померить напряжение. Сколько у нас здесь? Это самокат на 36 вольт. Да, зарядное напряжение 42 вольта. Значит, батарейка на 36 вольт. Ну, <coughs> замерим напряжение. Так, 21 вольт. От 36 это совсем мало. Значит, батарея у нас где-то замкнута. Давайте попробуем определить, где. Так. Здесь есть плата защиты сверху. И на этой плате есть выводы на, каждую, на каждый сегмент. То есть там 10 S получается. Это 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядов батарей. И на каждой из них идет своя линия зарядки. Ну вот, подсадим на минус и проверим каждую секцию. Три с половиной. Три с половиной, Это хороший заряд. Так, следующий. Три с половиной и три с половиной. Это будет 7. 3,6 даже, да, получается? Это 7 с копейками. Правильно. Так, следующий. 11 так прежде 4 12 так ну так в результате у нас 38 вольт здесь все нормально так то есть получается на батарее у нас все хорошо у нас не порядок именно в хватах защиты потому что на выходе еще раз сейчас померяю, выход 21 вольт это плата защиты у нас не пускает. но сейчас попробуем посмотреть что у нас с платой защиты итак разберем батареечку и разберем бмс бмс это плата защиты так и посмотрим что у нас там не хочет работать так, мы видим здесь кучу окисления вот все окисленно дорожки прокисли водичка сделала свое нехорошее дело и снизу платы надо посмотреть тоже там возможно тоже есть вода и тоже окисление на вот оно. Ну, отсоединяем тогда, получается, батарейку от бмс -ки. Так, чтобы отсоединить, судя по всему, нужно отпаять. Так, ну, сама батарея тоже заржавела немножко, но это не так страшно. Хотя и хорошего мало. Но вот это совсем никуда не годится. Вот эти окисления, они могут проводить электричество и менять данные. То есть получается у нас силовые транзисторы на выход не подают. Ну и то есть уходят в защиту. Из-за того, что где-то. Поменялись параметры проводников и полупроводников. Так, паяем минус от батареи. Да, там вода до сих пор есть, она кипит, шипит и пузырится. Соединяем разъемчик, убираем батарейку пока в сторону и посмотрим, что у нас произошло здесь. Здесь у нас напоминает катастрофу. Так. Вот здесь проблемка видимо вода кипела так ну сейчас нужно отмыть все это и посмотреть что получится Так, и с этой стороны то же самое, отмываем. Ну, вроде все отмыли. Теперь нужно просушить и. Подключите, посмотрите, что получилось. Самое дорогое в электротранспорте – это двигатель и батарейки. Все остальное практически бесплатно. Капитальный ремонт батарейки обойдется очень дорого. Новую купить батарейку тоже не дешево удалось. Я думаю, рисковать батарейкой не стоит. Поэтому пощадите свой движок свою батарейку, не топить их как мы можем ну вот, мы вынули всю воду высушили плату теперь она мытая, сухая и без окислений но работает она или нет, мы увидим подключив теперь припаиваем обратно берем батарейки Так, подключаем зарядные цепи. Так, посмотрим, сколько у нас теперь здесь напряжения. Так. Итак, 38,3 вольта восстановилось. Теперь посмотрим его под нагрузкой. Вернем изолятор. На нем есть клеящий. Когда прижмется, она приклеится. Так, и.. Наберем и подключим теперь ее обратно. Итак, подключаем зарядную цепь. Так где она у нас? Вот она. Так, подключаем минус. Отключаем плюс. Искра проскочила. Так, попробуем включить. Так, индикатор загорелся. Вот, батарейка реанимирована уже работает это уже хорошо так ну я думаю можно еще открыть контроллер и посмотреть что там потому что в него тоже могла попасть вода работает только один режим его тоже откроем так, пока что тогда снимаем питание почему я думаю что туда попала вода я поясню здесь в принципе везде все на прокладках собрано и должно быть герметично но вот здесь, где провода отсутствует, есть сквозные отверстия. А вода, вода, дырочку найдет. Так. Так, ну что могу сказать? Вода сюда, судя по всему, не попала. Все чисто. И сухо. Так, ну здесь термопасты нету. Думаю, если ее добавить, хуже не станет. Так, намазюкаем термопасты для лучшего охлаждения. И собираем. Собираем он девайс. Ну, ржавчину удалить я даже не знаю. В принципе, я не думаю, если этой батарейки заниматься далее, надо будет спросить у владельца, есть ли смысл, потому что разобрать, собрать эту батарейку будет долгий процесс заменить эти все э, соединители, ну тоже в данный момент как бы я занимался, ну чтобы вам было понятно, я занимался просто реанимацией, чтобы можно было как бы убедиться в том, что он ездит. Что с этой батарейкой делать дальше, ну тяжело сказать. Скажу так, в дождик. Лучше не катайтесь. Последствия печальные. Так, еще раз проверяем. Но программа минимум выполнена. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. В дальнейшем будут более интересные сюжеты. Всем удачи, увидимся в следующем видео.